Заработок в Инстаграме это давно уже не случайность. На этой платформе зарабатываются огромные деньги. Такие звезды, как Келли Джейнер, Селена Гомес, Криштиана Роналда, зарабатывают миллионы долларов. Ну не только они, аккаунты среднего и малого уровня, которые также имеют э, большое количество подписчиков, зарабатывают хорошие деньги. К примеру, меня удивила моя супруга которая сказала, что она зарабатывает в инстаграме, она продает норковые шубы. Мало того, к ней в магазин приходит множество других девочек, которые делают качественные фотографии в этих норках и также продают своим подписчикам. Причем на одной шубе они зарабатывают до 500 долларов. Oh и в этом видео я хочу рассказать тебе 7 методов, как ты можешь зарабатывать в инстаграме, даже не выходя из дома. Ну, выходить надо, конечно же, потратить эти деньги. Кто меня не знает, меня зовут Улитовский Анатолий, я директор и основатель компании Quick. Прежде чем зарабатывать в Инстаграме, вам необходимо продвинуть свой аккаунт. Мы уже снимали видео, в котором рассказали 11 методов продвижения аккаунтов, как получить именно реальных подписчиков, не фейковых, которые можно купить дешево, а именно действительно подписчиков, которые будут ценить и действительно будут продавать и давать возможность зарабатывать для вашего аккаунта. Также мы писали статью в блог, поэтому или смотрите видео или читайте эту статью, там довольно-таки полезный материал. Ну, После того, как вы уже непосредственно продвинули ваш аккаунт, вы имеете множество подписчиков, переходите к непосредственно к монетизации. Самый популярный метод заработка это продвижение какого-то бренда, вы можете продвигать свой бренд, вы можете продвигать какой-то другой бренд, если говорить про каких-то мировых звезд или спортсменов мирового уровня, они просят за продвижение какого-то бренда там, миллионы долларов, у них там такие большие контракты, им необходимо выкладывать фотографии с этими брендами. Для аккаунтов более какого-нибудь там среднего уровня или маленького уровня, это уже где-то от 10 тысяч подписчиков, также можно продвигать непосредственно какие-то бренды, которые релевантны вашей аудитории. К примеру, вы специалист в каком-то одном направлении, стоматолог или интернет-маркетолог или какое-нибудь другое направление. И непосредственно вы уже можете начинать э, зарабатывать деньги на продвижение какого-то бренда что для этого необходимо первоочередно а, найти бренд который согласен будет заплатить вам за рекламу есть два способа поиска бренда первый поиск это непосредственно э, в instagram поиске вы можете найти какие-нибудь релевантные бренды либо в гугле э, найти сайты и предложить ваши услуги то есть что вы можете разместить рекламу э, их брендов у себя в аккаунте. Э, второй способ, бренды сами вас находят, то есть не нужно там пытаться их находить. Если вы э, действительно влиятельное лицо, у вас э, множество подписчиков, бренды будут сами с вами контактировать непосредственно в Инстаграме. И третий вариант также довольно-таки популярный, это в англоязычном сегменте есть специальные биржи, то есть есть 5 сайтов, где можно непосредственно оставить заявку, что вы готовы разместить э, какую-нибудь рекламу бренда в своем аккаунте и непосредственно общаться через биржу, э, ссылки на эти биржи будут э, в статье в описании, то есть переходите, смотрите, если вы продвигаетесь под, э, для англоязычного сегмента, это будет довольно-таки полезно что важно учитывать при продвижении какого-то бренда, чтобы он был релевантный вашему аккаунту, потому что если вы начнете продвигать какие-то нерелевантные бренды, я не думаю, что подписчики вашего аккаунта это оценят и они могут уйти. Также от э, всей рекламной публикации лучше отмечать хэштегом, что это спонсор пост, то есть сообщить подписчикам, что действительно вы за это э, получили деньги при этом не пытайтесь каждую публикацию делать действительно там с каким-то брендом и тому подобное то есть желательно комбинируя то есть если у вас есть живые подписчики им интересно непосредственно ваш контент размещайте где-то 3-4 публикации непосредственно которые релевантны вашей аудитории и где-то одну такую публикацию со скрытой рекламой какого-то бренда то есть это не обязательно вас опасать с вашим контентом либо на фоне этого бренда либо как некоторые, вот, допустим, там рекламируют товары там, потери веса, как они пьют какой-то шейк или употребляют какие-то другие продукты. То есть это работает. Поэтому для продвинутых аккаунтов действительно один из самых важных моментов заработка денег – это продвижение брендов. Второй вид заработка – это работа контент-менеджера. Как и у стандартных сайтов есть контент-менеджеры, которые заливают информацию, так и в Инстаграме есть контент-менеджеры. Это люди, которые хорошо знают какие-то инструменты такие как Adobe Photoshop или какие-то там видеоредакторы и смогут классно э, обрабатывать какой-нибудь контент. Многие сайты у них нет специальных знаний, брендов и они обращаются удаленно контент-менеджеру, который будет обслуживать их аккаунт, в специальное время заливать публикации. И они обращаются непосредственно либо на бирже фрилансов, либо на каких-то сайтах работ, размещают заявки. Здесь тоже можно неплохо зарабатывать. Это зависит от вашего уровня. То есть, если вы хорошо знаете эти инструменты, предлагайте вашу кандидатуру и также можете здесь неплохо заработать. Третий вид заработка – это продажа товаров из Китая. Если вы знаете такие сайты, как Alibaba, у них довольно-таки обширный каталог. Поищите товары, которые релевантны вашей аудитории, которые будут интересны вашей аудитории. Посмотрите цены и размещайте непосредственно эти товары у себя в аккаунте и предлагайте продажу вашим подписчикам. Некоторые зарабатывают десятки тысяч долларов на простых э, товаров из Китая. Ну, Конечно, необходимо закупить эти товары, отгрузить их в вашу страну и отправить вашим подписчикам, но этот заработок действительно высокий. То есть, если вы хорошо знаете весь этот процесс, вы можете его реализовать и даже зарабатывать большие деньги. Следующий вид заработка это продажа фотографий, картин, возможно какая-то лепка, любое другое искусство. Даже те, кто занимается профессионально татуировками, они не имеют своих сайтов, но они размещают все свое портфолио в Инстаграме и довольно-таки неплохо это продает. То есть, если вы фотограф или занимаетесь, допустим, там видеосъемкой, свадеб, вы можете создавать портфолио непосредственно в Инстаграме. И там указывать ваши координаты как можно с вами связаться и тоже неплохо монетизировать дополнительно вы можете продавать такие услуги как редактура к примеру если у кого-то есть контент но он не дружит с фотошопом или другими редакторами вы можете предложить эту услугу и тоже неплохо зарабатывать пятый вид заработка это продажа партнерок находите сайты которые предлагает э, партнерские услуги и непосредственно смотрите условия этих партнерских услуг, сопоставляйте с вашей аудиторией, будет ли им интересно покупать эти программы, э, какой-нибудь софтвер или эти ресурсы, договаривайтесь с ними о скидках и по промокоду направляйте на эти ресурсы и также зарабатывайте деньги. Конечно, ваша аудитория, она должна соответствовать непосредственно вот этим сайтом, может что если она будет не релевантна, я не думаю, что вы сможете здесь заработать и даже постараться продать. Мало того, вы можете даже разочаровать ваших подписчиков, поэтому смотрите, чтобы э, партнерки, которые предлагаются, чтобы они соответствовали вашему контенту. Как необходимо искать, то есть берите ваше основное ключевое слово и пишите в гугле «партнерка», если по-английски, то «affiliate program», и там непосредственно проверяйте, сопоставляйте, потому что партнерки есть множество сайтов, в том числе это Amazon, eBay и множество других огромных сайтов, которые платят большие деньги непосредственно за продажу их товаров и услуг. Шестой вид заработка – это продажа чужих товаров. Как необходимо продавать чужие товары в Инстаграме? Вы можете выкладывать публикации с какими-нибудь чужими товарами у себя в инстаграм-аккаунте и указывать в описании какой-нибудь промокод, что по вашему промокоду можно купить этот товар. Или, к примеру, если вы продаете товары только одного магазина, можете в ссылке Bio указывать непосредственно ссылку на этот магазин и добавлять у ТМ метки. У ТМ метки будут фиксировать непосредственно, что клиент пришел именно от вас. У нас, кстати, есть утилита, которая помогает создавать UTM-метки, то есть пользуйтесь этой утилитой, она абсолютно бесплатная и договаривайтесь с магазинами так, чтобы они фиксировали каждого подписчика, который перейдет с вашего Instagram-аккаунта на их магазин и сделает какую-то покупку. Каким образом будет покупать, когда вы сможете предложить что-то, выгодная, к примеру, 5-10-15% скидки непосредственно для подписчиков вашего Instagram аккаунта, то есть либо промокод, либо при переходе по ссылке, а иногда если не получается реализовать ни то, ни другое, просто пишите, пишите в личку и в личке уже непосредственно договаривайтесь с этим покупателем. Седьмой вид заработка – это когда вы продаете свои товары. Это самый выгодный вид заработка. Здесь самый большой доход, потому что вы непосредственно продаете именно свои товары. Какая ошибка при продаже своих товаров, когда пытаются э, создать какой-то каталог в Инстаграме, но в Инстаграме аудитория, она не любит покупать. Она пришла сюда лайкать фотографии, пообщаться, посмотреть, как живут другие люди. Поэтому не делайте какой-то каталог, как прямо у вас на сайте для инстаграм аудитории важно непосредственно какой-то другой контент поэтому необходимо комбинировать где-то процентов 75 всех ваших публикаций это должны быть не продажные публикации в которых должна быть какая-то полезная интересная информация какие-то красивые картинки а одна из четырех публикаций можно действительно сделать какую-то рекламную э, с каким-то товаром непосредственно тоже обязательно сопоставить с контентом вашего э, непосредственно инстаграм аккаунта это архиважно, делайте ссылку с э, страницы bio, направляйте непосредственно на ваш интернет-магазин, где вы можете это продать и это действительно сегодня неплохо работает. И если тебе понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте нам множество вопросов, мы обязательно вам поможем заработать денег в инстаграме, продвинуть ваш инстаграм аккаунт, задавайте вопросы, которые вы не понимаете, возможно какие-то сложные вопросы, мы всегда отвечаем на все запросы нашей аудитории, помогаем им бесплатно, если конечно же они не заказывают нашу услугу. Обязательно подписывайся на наш канал, нажимай колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видосах и до новых встреч.